В Казанском федеральном университете стартовал молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества. Его участниками стали свыше 50 молодых ученых из более чем 17 стран – Египта, Малайзии, Индонезии, Ирана, Пакистана, Турции, Азербайджана. У нас уже работает проектный офис молодежный организации исламского сотрудничества. Да, у нас проходил великолепный форум, посвященный молодежной столице ОИС. У нас проходил замечательный культурный форум стран, мусульманских стран. И мы можем в процессе таких встреч делиться друг с другом самыми сокровенными идеями. Конгресс проводится в рамках плана мероприятий, посвященных признанию Казани молодежной столицей стран ОИС в 2022 году. Казанский федеральный университет был представлен проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым. Конгресс направлен на создание платформы международного сотрудничества для формирования предпосылок для устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере с регионом ОИС. Мы очень рады, что Казанский федеральный университет стал площадкой проведения молодежного научного конгресса стран ОИС. Вы значит что Казань в этом году... Участник приобрел статус столицы страны ОИС молодежной. И, безусловно, какая молодежь без науки, и Казанский федеральный университет является площадкой проведения этого конгресса. Напомним, что в рамках прошла пленарная часть, а также секционное заседание по четырем основным трекам. Урбанистические исследования, современные технологии в образовании, нефтегазовые технологии и современные исследования в медицине. Также состоялся круглый стол по вопросам поддержки молодых ученых в странах ОИС. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.